Дружка буду смотреть. Так день какой у нас сегодня? День третий без приезда. День третий без приезда. Лица те же, но у нас добавился один с племенником. Дружка вот здесь. Сожгай! Печка натапливается. У нас в гостях Андрюха. Ну это уже многие сняли. Сейчас пойдем заправлять технику. Всем привет. жив здоров. Уже три раза сходил, помолился. Связи нет. Связи нет. За граница нам поможет. Но погода распагаживается. Лепота. кончается лейте водку в бак иначе не уйдем а? она, она туда вот внутрь она плюхается видишь она что у тебя на водке работает она у меня работает на всем что горит лейте а ты его пусти а он говорит плюхается проглот наш не-не умеренный аппетит я вас попрошу птичку нашу не обижать Я поеду сюда. Возьмем втроем веселее. О, она сухая. Да она сухая. Я что Я Вот асфальт в рулоны. <свяк> а, Годится. освободить твой разум. Но я могу лишь указать дверь. Ты сам должен выйти на волю. Я ему тысячу раз говорил, что в центр надо лететь. А он жадный, как все чатлане. «Надо и дешевле!» Партия, дай порулить. Одна, да, конечно, просто я сейчас. Отпускай! Не... Подержи машинку! Да не бойся, она не пока Только никак ладенький, блядь. Всем постав. Гадюшник с колесиками ку. Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Нет, нельзя. Надо знать! Да можно! Тормози! Тормози! Тормози! Я могу затормозить, когда ты всю тормозную жидкость выпил, алкаш! Понятно? Конечно. Я... Я... я, я и класс, и чувствую, покатиться быстро, я забыл забить тормозу. Нет, Тормоз держит. Я накатился и дальше передачу выжал, ну, сцепление, и скатывался, тормозами я держал. передача? А? Это передача Иначе сейчас? сейчас нет какая-то включена любовь губит людей не пиво губит людей вода да. на речке на речке на ту березучке ку мороженька белый Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь? Я могу вас утешить. Дело в том, что таких людей, как я, в мире очень немного. Может быть, даже я такой один. Надо спинзопивой сюда приехать. Как же ты без гравица попепелац выкатываешь из гаража? Это непорядок. Если ты подумаешь, что ты хреновина не транклюкатор, это будет последняя мысль твоей чутландской башке. Кратчайшим путем вы цех! Аж? Не знаю. гневой. Вот это мои только размер. Ух ты. Ух Ух ты. Ух ты. ты. У кого сука свалишь? Давай. <связывая> Ух ты! Покусилось! Это, осин, это осиновый кол. Потому что совместный для моей пользы а пользы. Денька, а, Голубчик, объясните, что сегодня произошло и что мы решили? Сегодня, Поскольку сегодня... Не-не-не-не-не! Это, это же он про портокол! Про портокол! В присутствии моих адвокатов я заявляю, что сегодня... Андрей Викторович! Виталий Михайлович, э. Андрей Владимирович. Владимир, Владимир. да. Зульфия да. Зульфии Амваровне сегодня день рождения. День Зуля, с рождения тебе. Рождения. рождения. Мы отмечаем свой рождения целые день. <соски> целый. Целый. Целый. И все иски в городе. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни. Здорово. Желаю здравствуйте. Желаю удачи. Желаю успеха. Все четверо, все четверо, все офигительно. Ну говорите тогда, что мы... Короче, если Саша будет потом Ты искать, мы в этой не можем. если Александр <режит> будет потом искать, этот день где был же день, где день рыбалки, куда пропал день рыбалки, день сурка. Да, день зули не день сурка. Да, он повторяется. Мы отмечаем. Мы Сейчас будем э, жарить грибы, жарить картошку с грибами тогда, ну и так далее. Но... Настоящий день рождения. Да, мы тебя любим. Здравствуйте. Вы наши туристы. Отстали от группы. Подбросьте нас до города, а там мы как-нибудь уже сами. Трогай. Что там, по в что здесь потравете. Доски гнилые, сырые. Фу. Ну, надочка, не потеряла меня. Да, тут связи не было. Вот сейчас вот выехали на горку специально. Поехали позвонить, сейчас все залезут на эти штыкетники, нигде связи не было. Такие дела? Мишка, Мишка тащится, чихает там, сидит, В телефоне тыкает. А, нет, чихал Виталик. На каракате. Все, все нормально, никаких приключений, ничего не ломается, все хорошо. Так что, извини, не переживай. Дяну, привет. Хариус один был, мы его съели. Ну, да, да, посолили и съели. Да, Зу... Зульки сегодня день рождения, мы немножко как бы типа отметили. Сейчас он звонит, он Андрюха пытается поздравить, Берем. трубку не берет, медленится, прикинь. Ну, ладушки, давай там это самое, маме привет свои передавай, все хорошо будет. Ничего ну, я тебе могу сказать, пиши С днем рождения, дорогая, да. попытался позвонить, трубку не берешь. Плохая. Связь у нас. Доча, привет. Слушай, маме звоню, пытаюсь ее поздравить на рождение и никогда не трубку. Вообще. Ага. Поэтому мало ли что, потом ей позвоню, скажу, что я пытался. И потом идут вот, не есть, скажем так, телефон. Потом, потом не будет. Как у вас дела? вот Отлично. ягод нет, вот сколько ездим по лесу, ягод нет Ты врешь опять. Саш, не-не-не Я сниму это дело над камерой да, нет, а там нету ягод ну, вот там по одной ягодке на, на кусту висит Я что, из, из этого буду бегать по лесу? Не бегай по лесу Пусть лучше тряков не щуки наловит И я буду доволен Ой Щуки наловили уже вы... Мама спрашивала, вы когда планируете, Виталь? Еще сами не знаем не не меньше. Вот там, там вот немцы по-немецки говорят, тут все зависит от нас. Я за рулем я не пью. Я за рулем. Он наказан. Он нюхает, все, нюхает. Я же их вожу по лесу, как я могу пить? Я не пью, я за Сегодня мы не ездим по лесу. А где мы сегодня? Мы на горе. Где а, мы? А, а мы что, пешком на гору пришли? Где да, мы? он нас привез на эту на, на переговорный а... пункт. Ах, Кто вас попал, на телеграф а... привез? А где у вас там переговорный пункт? А мы а сняли, сфотографировали. Отсюда даже да. Марс видно. 500 метров от дома. Мишка, ты что там связь ловишь или нас снимаешь? Мишка в шляпе, ты бы видео. Да, а когда нам тут было грустно? Да, сейчас он, сейчас он поднимется и все скажет ну, тебе. Мы дров накололи, воды наносили. Баню каждый день принимаем. По крайней мере, я, я вот с Мишаней каждый день баню принимаю. Простите, я опоздал. А что случилось? Ничего, я просто не хотел приходить. Я не ревнуй, ты не то, о чем мы подумали. Ну это чисто познавательный, кстати. Мы им все в узел завязываем перед тем как. как -ка какое то пошло это недоразумение. я Выключаю камеру. Ну не пил, не пил я. Хотя повод есть. Прокати нас, Мишаня, а на тракторе. В каком виде? Я не могу. Буквайся, я передачу, да? я... Принять волну, выпечать кофе. Какая сцепления Ну е пора Не надо себе выжимать. Не, Все, глуши. Глуши. Погоди, еще один проводочек! Нама. Погоди, глуши! Миш, выжми сцепление. Выжми сцепление сейчас. Сцепление выжми. Ну Гравицапа, это то без чего Пепелац может только так летать. А с Гравицапой в любую точку вселенной за 5 секунд. На нейтрале? Вообще-то я не специалист по этим кровицату Вызбить сцепление и будет оно на нейтрале Подожди, короче Да, если оно вот, вот так вот ходит, оно на нейтрале Просто сцепление отпускаем, все. Слушай, дядя Жми на время. Меня на планету, где не знают, кто перед кем должен приседать, чушь. Все живы-здоровы, доехали, зевает, уже зевает, уже на боковую хочет. Да, мы дома, сейчас будут, говорят, кого дрова. Романчики с большой дороги. Все кончилось. Лехе, привет. Лешка, да, спасибо тебе. За трудоустройство, блин. Да. Потихоньку все развлекаются. Да, да, да, да. Кто может? кого позволяет здоровье? Голову. Может, не надо? Может, пилюльку? Пирильку. Ладно, пойдем, пилюку. И они пошли попилюют. Эксплуатация Мишки продолжалась третий день. О, по обоюдному согласию. Да, манируем, Доброволь. согласен. добровольно. Добровольно. Никто в плен не брал. Не-не-не, сам с места вышел. На трех самолетах летел, лишь бы сюда попасть. Вот там сидит летчик. Даже был готов спрыгнуть с парашюта. Тут его скинули, я закинул. Это подходящая компания. А подходящая компания, это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Не завидуйте, не завидуйте. И того, и другого. И можно без левого. Как охота! Очень охота. А в тюрьме сейчас ужин. макароны. Маловато. Поводочка. Ой. Где снимают. Да-да, чёрт. Отпустите меня. Свет, посвященный сказать. туриста облика морали. Е-е! Yeah -yeah. Пока жарится картошка когда готовится закусь, я вышел на улицу, вот. только что был дождь, зачем он был, не знаю, но он был. Удивляться не приходится. Россия вас не забудет. Я не знаю, как вы, но я чувствую себя шикарно. Настоящий день рождения. И три корочки хлеба. Честное слово, мне здесь очень нравится. Очень. Дом так устроен славно, с любовью. Так взял бы и от него. Честное слово. Мы немного отдохнем и врагов рубить пойдем. Что они там, заснули что ли?